Добрый день, с вами на связи Олег Факеев И сегодня я хотел показать несколько сюжетов Про санкции и про импортное замещение Я уже рассказывал некоторое время назад Что я почувствовал себе санкции неожиданно и очень быстро В супермаркете, в который я ходил на обед Вдруг э, из него пропали импортные творожные срочки Которые стоят там в диапазоне 25-30 рублей э, Я, честно говоря, даже не думал, что они импортные Просто брал их и ел и вдруг те сырки, которые мне нравились, исчезли. Э -э остались, э -э остался какой-то ассортимент других. И я думаю, ну что же они как плохо управляют товарными запасами. Сырков нет, они их привести не могут. Ну дошло, что сырки были прибалтийские. И, соответственно, исчезли они из э -э супермаркета. А потом я стал обращать внимание, какого же ассортимент сырков в других магазинах. И понимаю, что он тоже стал похуже. Похуже и поменьше. Но не всем продуктам так не повезло, как сыркам. И сейчас я расскажу о нескольких продуктах, по которым я нашел альтернативную и, может быть, даже не самую плохую замену. Итак, смотрим, что же у нас попало в этот список. Я расскажу о трех о трех товарах, и получилось это достаточно спонтанно, потому что, когда все три одновременно оказались у меня в руках, я понял, о, это тема для сюжета. Так, пес, не ешь конфету. Вот смотрите, она такая вкусная, что даже... Ну, маня, ну что такое? Ну, так нельзя. Итак, это аналог конфеты Рафаэла. Сейчас рассмотрим ее более детально. Я тебе все равно не дам. Тебе такие вредно. Ну, итак. Пахнет конфета хорошо, пес ей заинтересован, но это не является показателем того, что она действительно хороша. Потому что наш песик может и всякую заразу есть, но вкусные вещи он обычно, он обычно принимает очень быстро. Поэтому считаем, что намешано там глютамината, натрия и всяких прочих ингредиентов достаточно для того, чтобы это было действительно вкусно. Посмотрим более внимательно. Называется она... Элитана. Если внимательно посмотреть, здесь вот балерина. Это, видимо, такая связь э, с рекламой балерийной конфет Смотрим на внешний вид. Мани, ну я тебе не дам, все равно иди отсюда. Это не для тебя. Значит, видим, нарисована ваниль, кокосовая стружка, вафелька, что-то белое внутри. И два орешка миндаля. Написано мини-десерт. Делают его... Давайте покажем, где его делают. Россия, Чувашская республика, Чебоксары. То есть, это Чебоксарский или Чувашский Рафаэла. К сожалению, сейчас осталась только одна конфетка. Это говорит о том, что конфеты удались. Стрескали их в моей семье все очень быстро. Единственное разочарование, которое меня постригло, что я не нашел там миндаля. Вот здесь его два, даже больше, чем в Рафаэлла. На самом деле его там нет. Сейчас я покажу, что из себя конфетка представляет внутри. Итак, вскрыли упаковочку, конфетка продуговатой формы, как раз ровно на две миндалинки. Кокоса меньше, чем в Рафаэлло. не знаю, хорошо это или плохо, но меня, например, всегда напрягало в том, что когда из Рафаэлло, очень много кокосовой стружки остается внутри, и непонятно, как ее оттуда выскрести. Кстати, один из рецептов, это смочить палец. Не, не буду рассказывать. Неприличный совет. Итак, кусаем. Внутри выглядит как Рафаэлло. Крем немножко погуще, но в целом конфета вкусная. Мне не хватает в ней миндаля, поэтому она у нас на третьем месте. Стоимость этих конфет, сейчас я уже точно не помню, но где-то примерно... 450 рублей за килограмм в магазинах «Пятерочка» или «Магнит». Где-то там она была куплена. Итак, вы вполне можете побаловать себя заменителем Рафаэла вот такими элитными конфетами «Элитана» от Чебоксарской фабрики. Приятного чая или кофе питья! На второй позиции бабаевский шоколад. Так. Ой, пес просто-просто рвет-рвет, рвет, рвет. Это говорит о том, что запах у бабаевского шоколада лучше, чем у. Что мы перед этим нюхали? Или, или таны, чем у русской рафаэлки. Ну-ка еще раз. Тебе нравится? Маня, тебе нравится, нет? Ну, в общем, он, наверное, вырвал у меня эту шоколадку. Так, почему я решил рассказать про этот бабаевский шоколад? А сейчас поймете. Я тебе не дам. Не дам я тебе шоколадки. Тебе шоколад нельзя, вредно. Итак, почему бабаевский шоколад попал в наш список? А потому что он очень напоминает мой любимый шоколад Риттер Спорт. Кстати, в Риттер Спорте больше всего мне нравится вот такая серия. И еще люблю серии с цельными лесными орехами. Здесь мне попались два вида. Шоколад с цельным фундуком. Такой аналог есть у Риттер Спорта и Бабаевский шоколад с кунжутом. У Риттер Спорта такого шоколада нет, 55%, то есть темный шоколад и надо сказать, что это очень хороший продукт, по крайней мере, ему понравился. В чем его отличие. В шоколаде с кунжутом мы видим 55% какао-бобов из Венесуэлы, а в шоколаде с ценным лесным орехом мы видим 55% какао бобов из Уганды. И получается, что это не в чистом виде импорта замещения, то есть сырье все равно импортное, но, честно говоря, для Венесуэлы не жалко. К тому же и шоколадки отменные. Открываются они также на разлом, но мастерство не проплешь, и Спорт открывается лучше. И на маленькие кубики он разламывается легче. Видимо, бабайской фабрике нужно еще поработать над этим показателем, потому что в риттерспорте это своя фишка. Разломил, и аккуратненько из двух половинок вытаскиваешь плиточки к чаю или кофе. А сейчас я покажу, как выглядит этот шоколад внутри. Итак, чтобы открыть МНДМС, нужно разломить линию по этой линии упаковки. У меня одна рука занята, поэтому разломим вот так вот. Она у меня еще не там разломит, а может и там. В общем, мы видим, что... Все, открыто. И отломился один ряд, а все остальное осталось там внутри. То есть получается, что как бы, если очень быстро съесть раз, два, три, четыре маленьких квадратика шоколадки, то все остальное у вас в упаковке, да еще как бы закрывается сверху такой шапочкой. То есть это реально удобно для того, чтобы есть и можно даже носить в сумочке. А теперь попробуем то же самое сделать вот с этим шоколадом. Ну, смотрите, что мы видим? Первое что если здесь линию э, разлома разместили не в половинной пропорции, а на одной плитке, то здесь мы видим, что линия разлом проходит посередине. Это означает, что у вас не получится вот такого э, эффектного, э, как это выразится, такой упаковочки для переноски недоедного шоколада. Ну ладно. Пробуем сломать, что получится. Вот линия разлома. Хотя, честно говоря, там ничего не написано, но думаю, что оно подразумевалось. Так и так мы ломаем. Вот он Так-так-так-так-так. Оп-оп-оп-оп-оп. А не тут-то было. Склеено все очень хорошо. И для того, чтобы вам раскрыть, нужно двумя руками, одно мне это не сделать, растянуть. Эти две, две просто давайте так поставим, чтобы было понятно, что надо делать. Вот так вот надо сделать. Вот. Вот так вот. И вы видите остатки клея. Вот он такой пленочка растянулся. И видим специальный клей. Ну как-то это все, честно говоря. Не очень. В общем, здесь упаковки 10 по пятибалльной шкале. А здесь мы упаковки поставим 4 по 5 бальной шкале. Так что Бабаевской фабрике и технологам необходимо поработать над тем, чтобы совершенствовать упаковку. И плюс, как вы помните, они должны добавить сюда 10 грамм, не изменив цену. И тогда все окей. Да, еще расширить ассортимент. Сделать обязательно с марцепаном, потому что это мой любимый шоколад кофе идеально. Кстати, рекомендую тем, кто кофе любит с шоколадкой, вот эту вот этот шоколад с благородным барцепаном я советую больше всего. Лучший из лучших. Поскольку шоколадка вкусная, то, в общем, от нее уже от одной не так много осталось. Вот эта шоколад с кунжутом. Шоколад с цельным лесным орехом выглядит практически так же, только зерна крупнее и реже встречается в нем. И мы понимаем, почему он плохо разламывается. Здесь Толщина шоколада достаточно э, толстая, вот. а клей они не научились еще наносить. Правильный такой, чтобы Риттер Спорт... Как Риттер Спорт открывался в шоколад, но что хочу сказать. Это, ну, это вкусно для кофе очень, вот кофейком, Ну еще просто шикарно. Так что я рекомендую. И самый главный вопрос цены, сколько это стоит? Сколько это стоит? Ритер Спорт стоит по-разному. Средняя цена, я не ошибусь, если скажу, что в магазинах наверное от 70, и в кафешках там, барах до 85, до 90, и может быть где-то до 100 рублей. Эту шоколадку э -э, в пятерочке я видел за 55 рублей, но купила я ее по акции за 35, и этим она особенно цена. А самый дешевый ритер Спорт я видел в магазине Ашан, и вот это куплено в Ашане рубля за 54, то есть, если мы идем в Ашан, идем в пятерку без скидки, то эти шоколадки получаются равноценной по цене. Но масса нет это 90 грамм. А здесь 100 граммовая шоколадка. И так еще 10%. Соответственно, это импортозамещение без существенной экономии, только если вы не покупаете Бабаевский со скидкой, а Риттерспорт в Ашане. Итак... Нас ждет третий продукт. Перед нами третий продукт. Это золотой сувенир. Так, ну что ты скажешь, понюхай. Ну, не так, как шоколадка. А, и слава богу. Потому что если бы он мотанул головой посильнее и это все рассыпалось, то я бы играл с ним на перегонки. Кто больше соберет цветные дрожжи. Причем мне пришлось собирать руку и перекладывать, а он бы просто слезал он бы и трескал. Правда? Да. Да. Итак, что это такое? Это русский M&M's. Смотрим детальнее. Я не очень э, сказать, что будет неправильно. Ну, как-то M&M's меня не не зацепил, как говорит молодежь. А, 220 грамм, большая банка, шоколадные дрожжи, золотой сувенир. Открываем. Внутри вот в чистом виде M&M's такие штучки. Вот здесь какая-то... Ну ладно, проще раскусить и показать, что из себя представляет. Наверное, такая же как M&M's. Мне не сравнить. Но дети поставили зачет, а стоит эта банка минимум в 2, а может даже в 4 раза дешевле, чем M&M's. Я, к сожалению, цены не помню. Куплено в магните или в пятерке. Так что, если ваши дети не сильно разбираются, что написано на упаковке, вы можете их перевести на более экономичный российский продукт. Да, и кто же его делает у нас? Делает его кондитерская фабрика «Золотая Русь» в Тульской области. Так что вот так вот. Не все еще потеряно, есть чем попить чай и кофе. Мы и закончили э, тестирование трех продуктов, или обзор, обзор, не тестирование, обзор. И я надеюсь, вы догадались, что это был, собственно говоря, шуточный обзор. Помогал мне мой любимый песик, который с таким же удовольствием нюхает мою руку. А почему он нюхает мою руку? Потому что там вот такая специальная печенюшка для собаки. Мани, ты заслужил, ты заслужил, держи. Вот так вот. Но если мне что-то еще интересное и смешное попадется, я обязательно сниму об этом сюжет. А если мне мой пес сможет в этом помочь, ты сможешь мне помочь? Конечно, сможет. Он сможет мне помочь, то мы снимем еще один замечательный сюжет о чем-нибудь. Итак, до встречи на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и выкладывайте дальше сети своим знакомым, если вам понравилось.